Сегодня 8 января 2017 года. Вот К центральному выходу канализации из-под из фундамента дома подъезжает вакуумка вторая, уже, которую мы позвали с целью очистить саму трубу, которая утонула там, в фекалиях. Сейчас мы попробуем это сделать. Вакуумка должна помочь, у них трос большой, труба большая, или как шланг большой.